Привет. Отпишите, да. пожалуйста, как вы нас слышите и не громко ли музыка. Да. Здрасте. Привет, привет. Back Иди в пизду. Вы что, сумасшедшие? Я, я не понимаю. Э -э Благает, да у меня тут пишет. Давайте я выйду в комнату где интернет сильный. Я очень удивляюсь у меня даже не представляете, насколько много у меня в директе долбоебов, которые пишут, «Эльдар, мне нужны деньги, мне нечем оплачивать квартиру» или что-то еще. Ну, во-первых, мне похуй, во-вторых, типа, ну, решайте свои проблемы самостоятельно, вы же не будете до конца жизни клянчущими долбоебами, типа, ну, пора включать голову, это самое прекрасное, что у вас есть, самый главный, важный ресурс, который сможет заработать вам и найти все, что угодно». Вы что, кукух и поехали? Вы, да, реально просто очень много, представляете себе? Как думаете, блин, нет. Надо, надо выкладывать реально таких чуваков в стену позора. Типа, вот долбоеб. Я понимаю, когда там у людей проблемы, они организовывают сбор средств, предоставляют документы там, о болезнях или еще что-то еще. Но когда э, чувак пишет, у меня нет бабок крови, жилье оплатить, ну, чувак, ну, блядь, живи, в, в хуй знает, у друзей, еще в хостеле на чердаке, э, устройся на работу и живи там. Мы просто все так делали. Нас, когда повыгоняли, нас выгнали из квартиры всех, когда мы жили с Поперечным и с Ильичом, у нас не было ни копейки, нам негде было жить. Чуваки пошли жить на чердаке, а я у телок, у знакомых, типа, Просто вписался и жил. Так что, заходишь, найдешь выход. Кстати, мы все кучу разных штук придумали, именно находясь в максимально стрессовом состоянии. У тебя ничего нет. И ты такой, бля, голод порождает что-то гениальное. Художник должен быть голод. Такие дела интернет мы посмотрели вчера российский фильм Дикарь, Короче, он называется... Сука, я забыл. Я забыл, как он в оригинале называется. Французский фильм про художника, который бросил все и уехал жить на острова в Ебеня. Блин, я забыл имя художника. Напишите мне, наверняка кто-то знает. И там он нашел себе женщину рисовал ее, и в итоге это художник, который, типа, ну, сейчас, да и вот после своей смерти был супер великим, но он всю жизнь прожил и умер, а и в одиночестве, и в нищете. А, как же у него фамилия, сука, напишите мне, пожалуйста. наверняка вас тысяча человек, кто-то-то и знает. Да вместо смайликов привет и, типа... Вот этого всего. Напишите мне имя художника. Кто-то знает, сто процентов. Вы же не все мне смайлики пишите? Я не знаю. Это я понял. Я не отъебусь, пока не вспомню. Дерьмо-то, а, представляете? Ван Гог. Нет! Нет, нет Гугл в помощь Да я пошел искать фильм, который я смотрел mm -hmm. Да блять, уже похуй Картину он рисовал. А, сука, Гаген, Точно, все, Поль Гаген. Я вспомнил, молодец Чров, привет, Скажи, здорово, пидорасы. Будешь отвечать на вопросы? Хм? Это орешка, тебе нельзя. Киня. Находим в зоопарк дома. Мм, Киня, все. Спит. Как тебе новый цвет Алишера? Пиздец. Сижу, мне 24 года. Только об этом и думаю. Типа, мм, какой же цвет волос Алишера? Не, не спит. Киня! Кинь! Давайте играть в игру едим вкусняхи. Бля. Вот реально, малышня, прекратите думать о такой хуйне, как цвет волос какого-то человека. Или что он сделал. Вот реально, не занимай... Вот, вот, вот, вот, блядь, вот я постоянно вам говорю, неужели вы, блядь, настолько... Да нету, у всех скучная жизнь, у меня тоже. Но, ебаный урод, заполняйте интересным чем-то, вместо того, чтобы раздувать у кого какая прическа. Не будьте долбоёбными. В итоге, из таких вот... вот... Ну, аккуратнее, короче, аккуратней. Вот, а... Постарайтесь в пиздюковом возрасте чем-то себе интересным занимать, иначе в ваши жизни с большой вероятностью, блядь, превратятся в какой-нибудь кошмар и пиздец. Реально, ну вы что, дебилы, блядь? А -а -а, цвет волос! Так, пацаны, играем в игру. Кому вкусняху? Роав. Ты не хочешь, Киня? Киня Ров. Молодец. Так. Киня, я тебе большую слишком дал, да, не справляешься. Хорошо, На. Давай сюда. Ров, держи. Киня. Блять, пол близал, Молодец. Ров. Киня. Держи. Молодец. Ров. Какой бы клип будет следующий? Хороший Так Эльдар, побрей левую сторону Отлично Отличная идея, бро Мне нравится твой креатив Не ссорятся? Да нет, они спокойно ведут себя Они не очень-то играют Но и как бы вот они могут существовать вместе Как видите Спокойно. Они оба такие спокойненькие. То есть этот, конечно, ну, иногда бесится чуть-чуть, но он спокойный. А кинет-то и подавно. Но наш, уперся песель, может от радости обоссаться. Типа ты его зовешь говоришь, а, чё, кто? ха а! и он писается. Да кинь. Опять глаза тебе надо протирать. Ой. Ну наш кине весь больной. Хрупкий. Как я прям. Утимолет дядь. Что думаешь про фейса у Руслана? Мне похуй. И на фейса, и на Руслана. И на любые конфликты в интернете. Пускай делают, что хотят. В двух словах, если. Если ты что-то говоришь в интернете, ну, типа... Скажи то же самое с глазу на глаз. Но при этом проявлять любой акт насилия плохо. Так что, что-то хуйня, что-то хуйня. И эти две хуйни, что я ебал у маму рот. Это можете вырезать. Почему в клипе николая ты не был у него на руках? Я был, я котика сыграл. Я не то что сценарист, я еще и актер отличный. Могу сыграть кота так, что никто не узнает. Кто твой любимый рэпер? Чипинкос. Счастлив ли ты? Да? Да. Я даже не знаю, до чего доебаться. Не, есть до чего. Но это, опять же, работа над собой. Что, счастье делается? Счастье, оно такое. Не все его вокруг делают, а ты исключительно. Поэтому, хотите быть счастливым, будь счастливым, Ха, как бы не звучало. Тебе не нравится Лил Пам? Да, он клёвый. М -м. Gucci Gang, то, ну, блядь, хуйня, мне не нравится, для меня хуйня. А так в целом у него вообще супер треки, мне прям катит. Да и бить за своего диабета. Ну, окей, типа, у меня неизлечимая болезнь, я с ней живу, стараюсь дружить. Чем мне из-за того, что а, у меня эта хуйня есть, мне э, грустить и загоняться? Я что, долбоеб? Оно есть и есть, я принял это, ну, типа и живу и охуенно живу. Так что, чем мне, чем мне расстраиваться, Ебаный род. народ, это же реальность. Все, класс. Да, Кеня? Ров? Пошел нахуй. Ха -ха -ха. Приедем ли в Кемерово? Я думаю, что да. Почему бы и нет. Когда-нибудь да приедем. Сто процентов. Сто процентов. Так. Почему ты не разрешаешь с тобой фоткаться? Мне не нравится. И все. Поэтому и не разрешаю. Все же просто. Я же никому ничего не должен, правильно? Правильно. Вы кому-то что-то должны? Нет. Я кому-то что-то должен? Нет. Не хочу, не фотографируюсь. Простота. И все просто. Все очень простенько. Без э, каких-то лишних вопросов. И... Все, не нравится? Не хочу. Не буду. Будешь доебывать. Пойдешь нахуй. Нарвешься на грубости. Было ли чувство, что я списался и откуда берешь вдохновение? Ну, постоянно есть чувство, что ой, все, я перегорел, переработал. Но просто важно переключаться уметь. А вдохновение, оно повсюду вообще Ну, то есть, из абсолютно всего можно черпать вдохновение а Это, ну, творческое мышление, короче, в действии Ты смотришь на стену и такой, о, и под другим углом Ну, условно, реально, вот абсолютно повсюду можно черпать вдохновение Еще плюс, в зависимости от того, что ты делаешь Мне очень помогает переключаться между видом деятельности Срежиссируешь клип, Николаю. Я не режиссирую. Я, Ну, типа, не особо я умею в, в, в навике режиссирования, а, Поэтому не думаю. ЧСВ. Да, долбоебы, пускай думают, что у меня раздутая ЧСВ. Возможно, у меня и правда раздутая ЧСВ. Не знаю. Но думайте, как хотите, это же, типа. Ваше дело. Мне кому-то что-то доказывать не надо. Мне не надо. Пускай кто-то думает, что я ЧСВ. Кто хочет, тот думает. Сколько людей, столько и мнений. Правильно ведь? Правильно. Где-то у тебя уже два выпуска нет в зашкварных историях. Да ебаны, насрали. Я редко туда прихожу, потому что я не то чтобы чувствую, что это мой формат. Вот вы говорите на Соболева, типа на Илью, типа, о, берите его. Какой он плохой, но он охеренный для этого формата, он умеет раздувать и угорать. А я мебелью себя там чувствую. Я просто сижу, мне стыдно, и я молчу почти всегда. Ну, типа... И рисую ли я хорошо? Нет, я всегда плохо рисовал. Так. Что вы пишите еще? Я и смотрю комменты. Пока какое-то фигню. Вы здороваетесь. А, все, закончились комменты. Кто-то туху набил. Не скажу... Увидите Но есть человек, которому уже надо бить Как бы спор прошел Я вам так скажу вот, там есть победители и проигравшие Поэтому сейчас я уже спокойно могу говорить Так как выпуск Ивлеевой вышел Я спокойно могу говорить слово жопа И мне за это ничего не будет Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа Всему свое время как бы Узнаете Все узнаете Такие вы нетерпеливые в своем интернетике. Все вам сразу подавай. Аписос вам не дать? по э, Чего-нибудь там с ним поделать. Как тебе клип Соболева? Мне кажется, сценарист гений, ебаный. Просто тот, кто придумал этот клип, просто гениальный человек. Ну, прям... Ну и красивый наверняка, талантливый очень, разносторонний. Ну, прям крутой. Вот сценарист охуенный там, да. Прими запрос, Эл. Ага, хорошо. Кто ты? Я не знаю, кто ты и какой запрос ты имеешь в виду. Но, ладно. О, вот так лучше. Не могу опр... Вот это мне нравится, да. Ты хотел от мата избавиться. Чё-то не получается у тебя. Да поебать вообще. Вот в такие моменты. Настроение? Лежать и материться. Чисто шарите. Такое спокойное. Только сейчас послушал альбом. Он крут, большая работа. Удачи в Что зависло о Магибаб. у меня шарите вся квартира в граффити <laughs> дебильная маска какая -то. так давайте заканчивать наверное я пойду да я, я отлично переключился и кажется мое подсознание готово выкидывать э, годноту поэтому вот пишут, мне иногда кажется что ты ребенок да так и есть и вот всегда себя так веду перескубелю перепуплю я пошел да и вы идите, наверное. Все. Все. Ёл. Я... Ты что, я, я только пришел. А хуль ты опаздываешь? А? А? Нехуй опаздывать было! Теперь сиди, тут жалуется. Опоздал? Не выебывайся! Вот как-то так, да. Ой, что это? Блин, э, вот это что? Что это? ⁇ Ёбаный насрали. И зачем это нужно? О, вот это про меня определенно.